Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Пузыревский, и в этом видео я хочу с вами обсудить один вопрос, который часто задают начинающие НЛПеры. А, это вопрос, он звучит следующим образом. Можно ли поставить якорь самому себе? Ответ – да, можно. И а, можно это сделать осознанно, можно это сделать бессознательно. Вопрос в том, для чего. В НЛП, как вы знаете, мы не делаем ничего просто так. И немножко напомню вам тему якорей. Да? Что мы можем заикорить? Мы заикорить можем состояние. Но, когда мы сами себе ставим кинестетический якорь, ну, например, дотрагиваемся до такого места, до такого, или до ноги, до руки, где угодно, это, конечно, очень здорово, и мы можем поставить себе кинестетический якорь таким образом. Таким образом. Но, в принципе, если мы испытываем в какой-то момент времени определенное состояние, и вдруг начинаем сознательно на... вдруг начинаем сознательно ставить себе якорь, ну допустим, я испытываю какое-то определенное классное эффективное состояние для тебя, для меня, и понимаю, что я вот хочу себе поставить якорь, ну не знаю, э, на вот это место, да, я тем самым, вот делая рукой вот такое движение, я это состояние уже разбиваю и ставлю себе якорь. Ну, скажем так, уже такой смешанный. Что же делать? Есть хорошая, секретная, нелперская техника, которой я с вами поделюсь. Ну, давайте для начала вспомним, для чего мы ставим якоря. Мы якорями фиксируем для себя некое состояние. И вам следует знать, какое состояние вы хотите заикорить. Техника называется волшебный амулет. Волшебный амулет. В чем состоит суть техники? Суть техники состоит в том, что вам нужно вспомнить то состояние, которое вы хотите заикорить, То есть то состояние, которое вы хотите воспроизводить. Это может быть любое состояние. У нас большая палитра, большой спектр состояний. Это и состояние спокойствия, и это состояние энтузиазма, состояние активности, такого приподнятого настроения, что угодно. Выберите для себя одно состояние, которое вы хотите заикорить, И выберите для себя то состояние, которое вы хотите привносить в свою жизнь В любой момент времени, когда вам это необходимо Ну, допустим, состояние радости да? Что вам нужно для этого сделать? Для этого вам нужно вспомнить, когда вы действительно испытывали радость Просто садитесь спокойно в удобное мягкое кресло или наоборот становитесь поднимайте свои пятые точки и вспоминайте то состояние в котором которое вы хотите действительно запечатлить и ваша задача провизуализировать про аудиализировать прокинестезировать да то есть вспомнить себя ассоциированное исходя вот находясь сами сами в себе Вспомнить вот эту ситуацию. Вспомнить эту ситуацию, где вам было хорошо. Где вы испытывали действительно то состояние, в котором, которое вы хотите привносить в дальнейшем. И когда вы вспомнили себя в этом состоянии, желательно это делать с закрытыми глазами. Глаза закрываем. С закрытыми глазами вспоминайте себя в том состоянии, в котором вы хотите пребывать. Ну, допустим, это состояние радости, либо какое-то другое состояние, которое вы хотите привносить. Когда вы вспомнили это состояние, оно обязательно сопровождалось каким-то важным, интересным для вас событием. И я вам рекомендую перенестись в то пространство, где вы находились, увидеть то, что вы видели услышать то, что вы слышали. Возможно, там есть какие-то звуки, какие-то мелодии, звук голоса вашего друга, подруги, мамы, кого угодно, либо может быть даже ваш внутренний голос. Обратите внимание на свои ощущения, которые там были. Мы сейчас, если э, вы внимательно следите, мы уже делаем технику. Мы делаем определенную технику. И когда вы перенеслись в, то, в ту ситуацию, я вам рекомендую наполниться этим ресурсом и максимально прочувствовать то состояние, которое вы хотите привносить в свое будущее. Так вот сейчас, когда вы себя уже вспомнили в этом состоянии, я рекомендую просто вам увидеть ту картинку, которую вы видите, и начать ее сворачивать в такой маленький-маленький, знаете, как лист вдвое сворачиваешь много-много раз, и чтобы у вас получилась такая вот небольшая Бумажка, такой небольшой сверток. Окей, готовы, хорошо. И когда у вас есть вот этот сверток, я хочу, чтобы вы его облачили в некий такой кулон. Кулон волшебный, кулон, не знаю, из какого металла он будет, но чтобы эта бумажка лежала в таком вот кулончике, который можно открыть. И когда вы мысленно, все это мы делаем мысленно, когда вы свернули эту картинку, создали себе вот этот кулончик, пожалуйста, положите этот кулон либо в свой какой-нибудь волшебный карман, либо повесьте его на какую-то цепочку или веревочку к себе на шею. Это все мы делаем мысленно. И носите его с собой. И теперь, когда вы понимаете, что вам будет необходимо воспроизвести это состояние, вы просто берете этот кулон мысленно. Да, уделяйтесь себе на это одну минуту времени. Мысленно берете этот кулон, открываете его, разворачиваете ту картинку мысленно и начинаете испытывать это состояние. Как только вы наполнились этим ресурсом, этим состоянием, опять мысленно сворачиваете эту, эту картинку, запаковываете ее в кулон и опять вешаете на себя вешайте на себя либо кладите в свой невидимый карман и пускай она и носите ее всегда с собой это крутейшая техника я обучаю этой технике на многих своих тренингах и люди очень классные просто пишут отзывы об этой технике она на самом деле универсальная то есть человек вот мы даже работали с одной девушкой у нее были постоянные головные боли были постоянные головные боли и ну психосоматические и я ее погружал в то ее ресурсное место, где ей было хорошо. И когда она испытывала легкость, свежесть в голове, да, вот мы погрузились и создали вот такой вот волшебный амулет. И когда она его свернула и стала его носить у себя на груди. И сейчас она мне писала обратную связь о том, что да, когда она ловит себя на мысли, ну, что у нее головная боль, она мысленно разворачивает этот амулет, наслаждается той картиной которая у нее была ресурсной и таким интересным способом она привносит состояние легкости свежести да и у нее на самом деле перестает болеть голова так что мои дорогие очень много применений у этой техники обязательно пользуйтесь я сейчас своему лет сверну положу на свое место подписывайтесь на канал Пишите ваши комментарии, давайте обсуждать, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, подписывайтесь на секретный чат в Флудилку, где мы можем обсудить любое видео, любую НЛПшную технику. И до скорых встреч, с вами был Юрий Пузыревский, пока-пока.